правильно выбрать земельный участок. Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале строительной компании Бельсин. Наш канал для тех, кто хочет построить загородный дом. Кстати, подписывайся, чтобы ничего не пропустить. И вообще, добро пожаловать в волшебный мир загородного строительства. Сегодняшний наш ролик будет посвящен выбору участка. Вы хотите построить дом? Без участка не получится никак. Давайте определимся, для чего вам нужен участок. Участок может быть нужен в двух вариантах. Первое. Приобрести его с точки зрения ликвидной покупки. Второй – построить свой загородный дом. Как же правильно выбрать земельный участок? Каких ошибок нужно опасаться? Об этом в нашем ролике. Ну что ж, чем мы руководствуемся при выборе земельного участка? Первое. Безусловно, это наши финансовые возможности. Второе. Это наши пожелания по местоположению данного участка. И третье. Это, конечно же, будущий проект вашего загородного дома. Все эти три фактора крайне важны. Давайте подумаем о том, сколько же стоит земельный участок, как правильно оценить его стоимость. Для начала поймем, какие вообще бывают участки. Если вы планируете жить за городом постоянно, если вы планируете совершить ликвидную покупку, лучше приобретать участок ИЖС. Участки ИЖС – это участки, отведенные специально под индивидуальное жилищное строительство. В будущем в таком доме вы сможете прописаться, то есть получить регистрацию. Это очень важно. Строительная компания «Апельсин» рекомендует, настоятельно рекомендует вам. Уже на стадии приобретения земельного участка Позвонить в нашу компанию. Наши специалисты выйдут вместе с вами. Мы оценим возможности будущего строительства вашего дома именно на этом участке. Оценим, какие подъездные пути там должны быть. Проведем геологию и геодезию. Зачем, спросите вы, а затем, что грунты и почвы в области очень капризны. Очень масса разных нехороших историй. Падают дома. Зачем вам эта головная боль? Что такое геология? Геология это две-три скважины в бедне застройки. 6-8 метров глубиной. Что вы получите взамен? Вы получите взамен паспорт, документ, где будет расписано все. Какие у вас воды, какое качество этой воды, какие грунты, какие почвы. И именно благодаря этому паспорту специалисты строительной компании «Апельсин» разработают правильный и верный фундамент для вашего будущего дома. Возможно, это будет плита, возможно, это будет ленточный фундамент, возможно, буро набивные сваи. Все это мы должны учитывать при выборе земельного участка. Второй важнейший блок это наличие или отсутствие тех необходимых коммуникаций. Электроснабжение, газоснабжение, вода, все это безусловно крайне важно, ведь если этого не будет, в дальнейшем вас ждут дополнительные и самое главное непредвиденные затраты и возможно покупка земельного участка отнимет у вас массу нерв, сил и здоровья, даже строить не захочется. Какие у нас есть варианты? Определить с районом, устраивает цена. И тут мы смотрим на массу рекламных объявлений. У нас подают коттеджные поселки. Какие преимущества покупки земельного участка в коттеджном поселке? Конечно, основной плюс – это наличие развитой инфраструктуры. Это важная история. Можно купить не в коттеджном поселке. Но в первую очередь есть опасения, что в случае каких-то, не дай бог, чрезвычайных ситуаций, вам никто не придет на помощь. Итак, предположим, вы определили для себя приоритетный район поиска участников. Вы определили бюджет. Ну что ж, добрый путь, и мы начинаем искать. Конечно, найти участок можно с помощью агента, с помощью тематических форумов и разделов. И тем не менее, выбирая участок, вы уже должны планировать, а каким будет ваш будущий дом. Оптимальное соотношение выбора участка к дому 1 в 10. Если вы хотите построить кортедж площадью 150 квадратных метров, ваш участок в идеале должен быть не менее 15 соток. Рекомендуем выбирать, конечно же, квадратные участки. Именно на этом участке... Вы сможете более эффективно спланировать себе въездную зону, гостевой домик, детскую площадку и все необходимые атрибуты для комфортного проживания. Ну что ж, друзья, конечно же, по каждому из вышеуказанных пунктов можно говорить часами. Бывают различные ситуации, бывает шикарный участок, но находится не в экологически чистом районе, бывает великолепное место, но ваш дом мечты никак туда не встанет. Кстати, имейте в виду... Очень важный момент – это правильно посадить ваш будущий дом на участке. Архитекторы строительной компании «Апельсин» вам в этом помогут. Есть определенные ГОСТы, СНИПы, нормы, как расстояние до забора, до весной группы, до ближайшего соседнего здания. Обязательно учитывайте все эти факторы. Планируя покупку участка, также следует задуматься и о таком важном факторе. Хотите ли вы поживать в своем загородном доме постоянно, или быть может приезжать только на выходные. Это тоже очень важный момент. Готовы ли вы стоять в пробках несколько часов? Или этот фактор не будет иметь никакого для вас значения? Все люди разные, у всех свои пожелания. Сейчас, например, существует такая тенденция, что люди готовы ехать подальше от города, чтобы был экологически чистый район. А для кого-то важна близость к городу. Пожилые люди, возможно, медицинская помощь, необходимо отвозить детей в школу. Все факторы, все мелочи постарайтесь учесть. Конечно, всего, наверное, не учтешь. Но если постараться все эти факторы сопоставить, скорее всего, вы примете оптимальное, правильное решение. Ну что, дорогие друзья, подведем предварительные итоги. Итак, выбор земельного участка зависит, конечно же, от ваших финансовых возможностей, от ваших пожеланий, от понимания того, каким будет ваш будущий дом, будете ли вы в нем поживать постоянно или временно. Все эти факторы важны, и, безусловно, их нужно обязательно учитывать. Подписывайтесь на наш канал, вас впереди ждет очень много интересной информации. Какие бывают фундаменты, как правильно построить дом, какая технология строительства подает именно для вашего будущего дома. Обо всех плюсах и минусах мы вам честно и откровенно расскажем. Ждите много интересных репортажей из нашего офиса и со строительных площадок. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. С вами был YouTube канал Строительной Компании Аппенсин.